Электроника КВМ Д 3 Пробное включение. Ну, нолики загорелись. Попробуем как у нее с математикой. Два умножить на пять. равно угадала 10 в корпусе сделаю представляю древнюю вычислительную машину накрываем до 3 на газоразрядных индикаторах индикаторы, как видите, рабочие, горят. Пробуем, насколько она знает математику. Ну, давайте наши 3,14 ну, умножим на 2, например, точно 6,28. Угадала. А теперь, если разделить на 2, Тридцавых, четырнадцать Здорово. Древняя вычислительная машина. Еще на газонаполненных индикаторах. ДКВМ Д3. Проверочка. Включаем. Нулики горят все четко, ярко, равномерно. Так, ну выставляем, чтобы лишние нули не добавлял после запятой. Ну давайте так наши любимые 3,14 умножим на 2 равно 6,28 и теперь разделим на 2. Ровно три целых четырнадцать Ну давайте усложним. Три, четырнадцать, пятнадцать, девятьсот, двадцать шесть. Умножим на два. И разделим на два. Три, четырнадцать так теперь выставляем два разрядика и наши любимые 3 14 15 926 умножаем на 2 видите уже 6 283 и теперь делим на 2 3 14 и 1 Хорошо, ставим четыре разрядика. Три четырнадцать пятнадцать девятьсот двадцать шесть умножить. Ой, извините, сброс три, четырнадцать, пятнадцать, девятьсот двадцать умножить на два. Вот. Уже интереснее. И теперь разделить на два, три, четырнадцать, пятнадцать, девяносто два. Ставим четыре разрядика. Три, запятая, четырнадцать, пятнадцать, девятьсот, двадцать шесть. Умножаем на два. Вот, 6, 20, 8, 31, 85, 2. И делим на 2. Вот, получилось наше любимое 3, 14, 15, 926. Это в положении а, 6 разрядиков. Ставим волшебное 5 четвертых. И поехали 3 запятая 14 15 926 умножить на 2 переделить на 2 вот все четко машина считает хорошо будем считать математику